Всем привет! Познание себя. Вы являетесь императрицей. Вы очень хорошо держите не только осанку, свой статус и свой имидж, также свою репутацию, но вы очень хорошо понимаете, что в жизни может произойти. Также вы понимаете, как надо себя вести. Вы знаете, что эмоции в нужной, когда вам нужно, вы эмоции можете показать. свои. Вы также понимаете, что нужно говорить, как нужно говорить, что нужно говорить. Вы также знаете, как попытаться понять других людей, вы именно относитесь с такой добротой с душой, вот, с чуткостью к людям, у вас к каждому человеку есть свой подход. Вы смотрите на человека и сразу понимаете, какие слова нужно сказать, как нужно себя повести чтобы человек с вами тоже хорошо мог общаться или могла с вами общаться. Вы очень хорошо понимаете и видите. Не только видите себя со стороны, но даже видите и других людей со стороны. Вы можете посмотреть, что у них в душе, в глубине, о чем они думают, и можете увидеть, кем они себя хотят показать. И также посмотреть, какое отношение они могут... Показывайте по отношению к вам и к другим людям. И даже вы очень мудрые. Вы можете давать не только советы, вы еще можете также писать книги, стихии. У вас творчество в таком. В большом масштабе, что вы своим голосом вы хорошо владеете, вы владеете своими мыслями хорошо. Вы также владеете не только вот своими знаниями, творчеством, также и можете готовить очень хорошо. Хорошо можете шить, что-то вязать, вышивать. Все дела, которые вы делаете, вы делаете это настолько хорошо и так качественно, чтобы вот сделать один раз и больше не переделать никакой. Вот приготовить, как один раз хорошо вкусно приготовить, чтобы не переделывать это, либо заново чтобы не готовить. Вы берете. И настолько хорошо у вас все получается, вы настолько хорошо все умеете делать, вы верите в себя, у вас сила, вера в себя настолько мощная, что вы любите себя, цените, уважаете, вы оберегаете себя. Вы понимаете, что вы настолько, не то, не то что многогранно, а вот настолько вот мощные, что вы знаете, что жизнь здесь и сейчас. И вы живете здесь и сейчас. Вы не ожидаете ничего, вы знаете, что в ваших силах, ваши силы, в ваших руках. В ваших руках есть сила, и вы этой силой этой энергии используете. Вы настолько вот, я не знаю, как еще описать вас, но вы, наверное, можете себя и не видеть, насколько вы. На что вы способны и насколько вы мудры. У вас много способностей. Абсолютно много. У вас много талантов, много знаний. Вы применяете, когда это необходимо. Вы можете понять любой язык. Неважно, на каком языке с вами будут разговаривать. Или рядом, или в интернете увидите. Вы сможете понять смысл, о чем люди говорят. Даже если вы иностранный язык не изучали, вы сможете понять смысл их разговора. О чем люди разговаривают. Или о чем человек говорил. Вы сможете понять смысл разговора. Вы очень понимаете и очень хорошо относитесь к себе и к окружающему миру. Всем пока.